Так получается, у Владимир Владимировича совсем все плохо. Ну, так кто ж говорит, что хорошо. Слушайте, ну, давайте посмотрим на ситуацию несколько, так сказать, там, прагматически, как бы вот со стороны, так сказать, марсиан, да? Вот без, mm -hmm. Безэмоционально. Но у человека была игра. Игра, которую он себе представлял так, что я в три дня беру Киев, я молодец, мой рейтинг взлетает до небес, я в 2024 году, так сказать, еще на 12 лет сажусь в Кремле. Вот. Э -э Украину я, так сказать, делаю своей марионеточной, марионеткой, ставлю какой-то марионеточный режим, э -э и вместо того, чтобы НАТО придвинулось ко мне, сам придвигаюсь к НАТО, там, выставляю там, в районе Ужгорода какие-нибудь скандеры, как я их поставил в Калининграде. Да? И от Ужгорода я уже эскандерами там до Вены добивают, до Мюнхена, понимаете, вот. ну я сейчас сутрирую, вот смысл такой, вот, поэтому, а, типа, вот такая вот игра, как вы считаете, ну, говорит генерал Беседа, без проблем, на Украине, так сказать, режим Зеленского крайне популярен. кстати говоря, так оно и было, вот. Мы сейчас, так сказать, в состоянии захватить Украину, поскольку, так сказать, половина населения нас поддержит, а политики, так сказать, 70%. Медведчук, ты согласен с беседой? Да, да, заходите, тут все у нас хорошо и так далее. Так, Герасимов, ты понимаешь, вот, что они говорят? Да, я понимаю, что они говорят. У тебя есть план, как заходить? Ну, это нам надо сесть в генштабе, разработать. А что за план-то? Сколько тебе надо? А ну, годик. Какой годик? Ты собр... Ну, Владимир Владимирович, тут же надо вот боеприпасы, снаряды, топливо, ГСМ, госпиталя, сколько от чего, куда. Ты, слушай, ты же воевать собрался? Ну, конечно, а как? Какая война? Брось, не будет никакой войны. Он видишь что говорит. А... Ну, поехали. Поехали и когда он оказался в этой ситуации, что ему делать? Вот что ему делать? Сказать, ой, извините, мы ошиблись, мы пошли назад. Ну, нету такого. У этого, этой игры нет, так сказать, заднего хода. Ну, и что думает марсианин, глядя с какой-то там заоблачной высоты на это происходящее? Ну, слушайте... Э -э -э Запада нет шансов проиграть эту войну. Слишком далеко они зашли в это. Они слишком много на это поставили. И своего политического будущего, и карьеры, и, и, и так далее. К тому же самому Байдену и вообще демократам никто в то, в, в, после того, как они ушли из Афганистана, до сих пор же эта картинка, как человек из самолета падает. Да, там, вот им нужен какой-то успех, который перекроет этот, так сказать, позор. Вот. И вот он, он же, так сказать, вот этот успех-то. Еще чуть-чуть и готов. Поэтому Буд, они, Будут дозимать, его, да? Это, да? Ну, иначе, так сказать, там будет очень сильные проблемы. Ну, Америка второе подряд поражение, да еще такой от такого институционального противника, каким является Путин и путинская Россия. Они не могут себе позволить.